Представляет ваше внимание, новое шоу, миллион долларов, бидор. Все хотят от меня шланг, все хотят я дам от соседу лососи. Заходите, люди, поиграть в крашу тут, бля, очень красиво. Кирик стал нихуя не богаче, Блэкраша, большое спасибо. Тачки, мотоциклы, вертолеты, пушки, тут все есть, что тебе надо. Васка бегаю по ссылке, постоянно чей бы краш прямо из а я приму ванну из ва. Как Адилок Макаран, и Васик российский, блядь. Я бы купил больше, но донатов больше. У меня нет цели, тут все гораздо проще. Я двигаюсь, без то были крутые стоки, эй, эй, посмотри, поибавсю всю в донат. авто ценой земля, мов а все краше заперти. О, в эпоху все равно я б собирался трахать мне. За да не буду жал, жаловаться на скучную жизнь. Честно. Каждый день, каждый шаг, новый, блядь, видос. Кто мне не друг, кто не враг, думаю, никто. Шоу, принц, реп, игра, опащай виду. Кирик в этом цики. Самый главный клан, клан. Я мечтал, что буду популярен. Я, я добился своего успеха.